Всем привет, с вами Лев Чичулин. И смотрите, я не зах.. Ну, тут доступно новое обновление. Так, сейчас мы его скачаем. Ч? Ой, что это такое? Сейчас я звук выключу. А то еще какой-нибудь ерунды наслушаюсь. Так, чё? Что... А, вот, все, открываем. Так. Сейчас, сейчас, подождите. Ладно, сейчас я ее переустановлю короче и и все и вернусь вот видите обновить тут все сейчас обновляться будет так, у вас надеюсь нормально там все видите какая популярная игра да? 100 миллионов скачиваний 12 миллионов из них голосовало. и средняя оценка четыре с половиной я возможно вам скоро еще покажу игру, у которой средняя оценка 4.7. Она просто мне понравилась. Как Clash of Clans, только там идея такая же. Ну, в некотором плане получше, в некотором похоже. В общем, я думаю, в апреле сами все увидите. Или в мае. Нет, в мае вряд ли. В мае меня вообще в городе не будет. Ну, в июне, я думаю. Да, июне, мне кажется, уже надо будет вам показывать эту игру. Я там буду, может, где-нибудь на 60 70 Может, вообще 90-м уровне. Ну ладно, все. Открываем. Так, это не то. Вот так вот. Вот он Это звук, да. Ну все, ладно. Сейчас откроется. Так, вот загружается. И... Ну-ну-ну-ну блин меня бесит эти 80 процентов из-за них всегда долго загружается 81 82 83 пока выдержу игру так вот я для вас заготовил сундучки естественно легендарный да мне выпал легендарный сундук я был в шоке но это было очень давно от переход в 8 арену вы что издеваетесь я на ней давно уже месяца два с половиной Ладно, все, открываем бесплатный сундук. Но ну, я имею в виду не падал. Но и... Там было недоразумение. Так, смотрите, что нам выпало. Ерунда. У меня они сами выпадают, я их даже не запрашиваю. Нафиг мне это вообще надо. Так, разряд, нормально. Серебр... Серебряный открываем. Ну и легендарный так, на закусочку. Легендарный открываем. О, принцесса, вообще классно. Принцесса это хорошая карта. Но только она дохлая, если честно. У меня 4 легендарки уже, 4, ребят, 4. А 2 недели назад была только одна, представляете? Да? Так что для меня это небольшой шок. Вот она, новенькая. Смотрите, у меня уже 61, 71 открыта. Тогда было 57, 2 недели назад. Вот принцесса, давайте посмотрим ее характеристики. Эта обворожительная принцесса стреляет с большого расстояния зажженными стрелами. Если у тебя возникли к ней теплые чувства, это скорее всего потому, что ты горишь. Гори в огне. Ну ладно, прекрасно. У меня четыре разных легендарки. Давайте вот это по. Да, по редкости. Давайте, вот они. Трое, Трое здесь вот сидят. И одна в колоде. Громовержец. Классно, да? Так, ну тут всякая ерунда. А, еще смотрите, я карты не могу прокачать из-за того, что у меня золота не хватает. Вот эти мне, мне дофига золота нужно, мне не хватает. А еще скоро миньонов накопится. Все до 10 го нас будет. Ну все, ладно. Прощаюсь с вами. Надеюсь, это видео было вам интересным. Пока.